Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов и сегодня обзор небольшого кейса э, по видеонаблюдению. Изначально э, предыстория. Компания к нам обратилась э, по рекомендации, э, находится в городе Краснодаре, вот, изучив э, ну, как, какая была проблема. Был э, лендинг были рекламные компании, которые работали и приносили конверсии стоимостью более 2000 рублей, то есть это лиды по стоимости более 2000 рублей. Ну, собственно говоря, это была основная проблема, то есть трата денег, а, не понимание каким образом а, можно пролить заявки по стоимости дешевле и сделать их больше. Изначально изучили рынок, что мы сделали изначально изучили рынок, посмотрели, что каким максимально эффективным способом можно привлечь клиентов в эту нишу и выделили два рекламных инструмента, которые работают практически везде. Первое это Яндекс Директ и второе это таргетированная реклама в Инстаграме и Фейсбуке. По таргетированной рекламе в Инстаграме будет отдельное видео, смотрите на канале по uh, Яндекс-директу. Uh, была изучена типология всех конкурентов, которые находятся на территории города Краснодара, как основных. Uh, было получено понимание о целевой аудитории. Uh, была проведена работа по сегментации целевой аудитории и было выделено несколько сегментов. По словам... Uh, заказчика а, у нас была основная аудитория которая нам была интересна это собственники бизнеса которые будут заказывать ну то есть а, установку видеонаблюдения чтобы снизить свои а, издержки связанные с а, воровством и так далее также чтобы усилить контроль над персоналом. то есть это была изначальная гипотеза а, в процессе мы также выявили несколько других а, групп ну и по словам а, заказчика в том числе. То есть был, а, были собственники бизнеса, а, были те, которые хотели установить а, видеонаблюдение в частный дом, были те, которые хотели установить видеонаблюдение в квартиру и в подъезды многоквартирного дома. А, потенциально подъезды многоквартирного дома а, очень перспективная ниша. А, и также были те, кто э, хотели установить на производство, в офис и так далее. Вот. А после того, как мы запустили рекламную кампанию, ну, немного еще э, нюансов, а, приняли решение, приняли решение э, запускать рекламную кампанию именно в. Не на лендинг не основной, а на группу квизов, которую мы создали и разбили по группам ключевых запросов, которые предстояло нам рекламировать. Собственно говоря, а, вот они. Мы используем сервис Markviz для более быстрого создания, а, потому что интерфейс а, более удобен. И также провели сегментацию по рекламным кампаниям, что позволило выделить нам вот такие... Аудитории. Сейчас, секундочку, обновлю рекламную страницу. Те рекламные кампании, которые мы запускали в тестировании, как по поиску, так и RCA. Каждая рекламная кампания, каждый сегмент рекламной кампании направлялся на отдельный квиз. Соответственно, заголовок текста объявления и э, заголовок э, квиза был идентичен. То есть это называется... это называется мультисегментация. Также мы закрепили каждый отдельный э, счетчик э, Яндекс-Метрики для анализа статистика для каждого квиза. Для того, чтобы смотреть аналитику в разрезе именно по а, каждой группе ключевых слов, которые мы выделили изначально. Что же получилось, каких результатов получилось достичь? Все заявки а, отправлялись на электронную почту, привязанную к сервису Markviz. И вот видите, а, дата начала получения заявок из квизов это 10 января. После праздников, замечу. Всего было заявок получено 25. Ну, как всегда, сервис MarkVis у нас а, предоставляет а, данные, которые оставляет потенциальный клиент. То, что он хотел установить, и UTM-метку, которую мы обозначили. Что касается UTM-меток, мы также разметили а, все объявления с UTM-метками для того, чтобы иметь полную аналитику по каждому сегменту. И, в принципе, что нам удалось получить? Удалось получить вот такой результат из Яндекс.Директа, то есть 25 заявок за, в среднем за 4 дня. Параллельно мы а, привлекали клиентов из таргетированной рекламы в Инстаграм, вот результаты, и получилось очень неплохо. А, за это время мы успели протестировать много вариантов а, ключевых слов а, и отбросить те, которые были нерабочими. То есть оставили только рабочие варианты. И средняя стоимость заявки из Яндекс.Директа у нас составила 450 рублей. Что касается таргетированной рекламы, там стоимость заявки составила 320-380 рублей в среднем. Таким образом... Применив углубленную сегментацию и углубленную аналитику по каждому направлению, мы получили очень хорошие результаты. В среднем заявка в этом сегменте из поиска ERC-Я совокупно стоит от 800 до 1500 рублей. Нам удалось снизить эту стоимость практически в 4 раза. Что касается таргетированной рекламы, там будет отдельный обзор и вы можете посмотреть, какие результаты с какими показателями мы работали там. Ну, на этом, в принципе, все. Этот э, видеокейс закончен. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, либо пишите напрямую мне по контактам, которые есть в описании к этому видео. С вами был Алексей Федорцов. До новых встреч.